Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Ван. И сегодня мы будем. Да, Блять, как, как я. <свят> <свят> Ладно, давай. Сегодня мы с моим другом будем. Точнее, я буду рисовать, а он будет угадывать, что я рисовать буду. Ч я рисовать <свят> буду? Ч я рисовать буду, а что ты будешь? Ладно. Давай, я начинаю. <свят> <свят> что такое? Пашка. <свят> <свят> ты понял, да? Так, у него как-то вот так. Ну вообще так-то. Ну это художник. Ч такое? ты голова? Я как голова ещ. Так. Ой, да, все правильно. Ч это говно? Майнкрафт. Так. А что? Ч это такое? Рука. Тоже рука тип того. Ч у них руки разные, а? У одного квадратные плечо, у другого круглое. Нормально. И типа тот бит, Да, у одного с двух другая надо Ну кто же это как думаешь? Ч такое? Какой шарфик. Кто это такой гадай. Вообще не знаю. Вообще не понимаю. Как ты не понимаешь? По-моему, все ясно и понятно. Это того. Лава Лешкин. -ла -ла да, угадал. Красава. Так, и новый будет у нас вот этот. А что она не рисуется? Что это? Лава, погнали. Новый. Блин, чувак, как жирно. Вот ты ТП, Эшкан. Стой, дню. бабаха. Как бомбанула. Давай все посадим. Так, все, мы продолжаем. А, подплюсь, Молодец. Хорош. Вс хорош. Рэм подается. Давай. Волосы. Это ухо. А, погоди, иногда надо убавить. Так вот. Так, дальше. Хватит жрать, а. Тебе слишком маленькая. Ну ладно, пойдт. Волосы. Так, это волосы. Так, так, это брови. Одна бровь, одна любовь. Да. Так это губы. Сейчас самое главное, нарисую догадку. Чего такое? Это этот... Очки. А, я такое? Это это, типа, губы. Ага. Сейчас тебе подскажу. И вот так вот... Да, один Олег. Олег. Олег. один один Олег. Олег. Олег. Олег. Олег. Олег. Олег. что Олег. Олег. Олег. Олег. Олег. Олег. Давно-недавно? Недавно. Это что такое? другое. Тело. Не хренайся. Это того... Не такой тип компьютер. А... Как начинается ваше имя? Я же вот написал это имя, это фамилия. Блин, трудно, блин. Очки, вот же очки, все догадно. Это... На да, уготал, блин, как долго. Да пер да, блин. Да первого только сейчас, блин. Hatch. Так, и сейчас мы будем. Ашкин, да. Давай, так, дальше. Сейчас я нарисую его. Так, ты видишь? Да. Хватит жевать, а. Я голдин. Голдин. Меня жлнушку не кормит. <laughs> Какая жонушка. Mm -hmm. Красиво, нормально так получается. Жолушка? Да хэжнушка. А кто? Уха, ухо. ухо. Mm. Да, ухо вообще капец. Прям ухо на ухо похоже. Так, так дальше. Шнобель. Гужно хмашнобель еще. Ч это нос на нос? А ч такое? Глаза. Чнька от баравей далеко. Не знаю. У нас это какого у меня одного. Там, блин, что сказал. А почему вы <laughs> снизите такие большие? Отстань, <годно> залезли. А теперь самое главное: Пинджак. пинджак Пинджак? Пинджак. Бег mm. такой. Всегда он подсказка, он всегда при нем ходит. Mm. Это бизнес-леди? <годно> да. <годно> Это девушка? Дед. А кто? Сейчас я напишу. Он еще мой одноимнис. А это такая типа. Одноимнис. <laughs> а, да, <laughs> Тт такой... кому так, блин. Здесь такой <laughs> <Это> микрофон Бля, Бл, вованыч. Микрофон. МБ. Эмба... Да-да, микрофон. <laughs> микрофон. А затем. А такой... чё, а? Вот. а? Ну точно. <laughs> <laughs> <laughs> ну вот. Ну. Он главный. Он самый главный. КП самый главный. Ну вообще самый. И тоже из Ютуба или что? Да какой из Ютуб, сам ты из Ютуба. Это из политики? Да. Так. Канцлер. Сам ты канцлер. Бабахин? Кто это такой? Не знаю. А, этот этот, сейчас скажу. Ааа, Виктор да. Цой. Да. Да? Да нет! А, ВП же там. Мм, А, этот. А. а... а... а... а... а... а... а... Такой спит. Ну. Ааа. -а. Иди такой медведь спит. Ну наконец-то. Иди такой мед. медведь спит. Ну, короче, молодец. От мотожири. Так, и сейчас я нарисую одного пацана его сразу поймешь сейчас я цвет выберу другой маленько вот такой что -то. вот тут вот. нет вот вот вот вот такой вот окей вот так куда? Вот, короче видишь это не терегу глюков mm -hmm. а он лысый, блин mm -hmm. сейчас подожди так зато убираем нахрен дальше и глаза Вот такой. Вот. И сам он черный. ушастый черный. Тоже при таки постоянно. Ну, на обезьян похож. Чернокожий такой. Ну, чернокожий, ты чё? Ну. Алло. Алло. Алло. Так, здравствуйте. Давай кто это? Вообще не знаю. Чернокожий такой. Но ну, это, наверное, копченая колбаса? Да. Да? <свят> нет. <свят> Блин. <Давай дальше. свят> Ужасный. Это Квала? Да. Наковальня покажу. Нет. Смотри, вот он Нигер, тоже приголоски постоянно. И здесь такая, какой? И здесь такая. Этот. И здесь такой белый дом. Ну это Абамкин. <свят> ну наконец-то. Давай. Так и а, последний да, на да. сегодня это у нас. Сейчас ты его должен сразу знать. Твой любимый. Ты тихо. Тихо, блин. Эй, там? Эй, кашндей. Хорош достаточно. Эй, эй, эй, Тебе а это брат за брата? Бью за брата, порву за мать, или наоборот. Не знаю. Пацанские понятия. Пацан сказал, пацан сделал. Уходом забыл выбью. Да? Конечно. Нет. че такое? Ты тут третий клаш? Ч ⁇ Нерна если ты члки рисуешь. А если он лысый, почему у него челка должна быть? Толщи да не лысый. Ничего себе. Ну, типа этого, так, и рот. Такой рот вот самое главное в нашем деле. Так, рот это вот так вот. вот так вот. <смех> так. <смех> <смех> Угадай. Здесь такой тип компьютер. А, ещ самая главная подсказка. Эй, сым ахаэ тесси. Так, понятно так, да, вот тут Ч? Ты понял, кто это? Тивдома? Да. Нет, это, это как он называется, этот канал такой. Ч это за канал? Ну, украинский. А это что такое? Кто а, типдома? Да. А, что знакомым, знакомый, знакомо. Ты его должен знать. А, это который псих? Да, Сашков Окин. Точно. Угадали. А, ну, на этот А такой, типа. Моя а? роспись. А? Моя роспись из против того. Ну, на этом мы прощаемся. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был ванны серый. До встречи Всем удачи, всем пока. Смотрите.